привет друзья сегодня у нас будет паста корейская 2080 fresh up с травами это корейская паста она весит 120 грамм описание говорит о том что она освежающая экстра мятный вкус но вот я попробовал ее и оказалось что у нее просто вкус мятной жевательной резинки в состав входит экстракт шалфея, ромашки. В этой пасте, как обычно, есть фтор. 1000 ppm. Давайте посмотрим, какая она там внутри. Какая у нее консистенция. Вот так выглядит тюбик пасты без упаковки. Приятный синий цвет. Так она выглядит. С обратной стороны. Теперь поглядим, как она лежит на щетке. Вот так выглядит паста на щетке. У нее приятный синий цвет. Прозрачно такой гелевый. Внутри видны микрокристаллы. Зубная щетка в данном случае сплат. Она участвовала в обзоре. Ссылка на этот обзор будет верху экрана. Эта паста в апреле 2021 года стоит 153 рубля. Перед применением пасты, пожалуйста, проконсультируйтесь со стоматологом. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Пока!